Здравствуйте! Сейчас я расскажу вам, как установить маникюрный пылесос в домашних условиях. Девушки, вы это можете сделать сами. Вот мне пришел вот такой вот, я уже распечатала. Такой вот пылесос мне пришел, Polaris. Вот у него вот вот пришел, такие вот тут запчасти. далее мы замеряем диагональ я беру простой своей 26 сантиметров 26 сантиметров здесь еще минус на болтике здесь вот изнутри вот замеряем диаметр вот до сюда 2 сантиметра значит 26 минус 2 и еще минус 2 22 сантиметра вот маркерами начертила круг 22 сантиметра далее сейчас возьму дрель теперь берем две дрель ставим таким образом чтобы у нас краешек доходил до нашей линии и сверлим. Вот такое вот отверстие у нас получилось. Далее берем лобзик, вставляем и начинаем вырезать по кругу. В итоге вот что у нас получилось. Ну все, а теперь будем устанавливать наш пылесос. Идеально подошел. Осталось прикрутить. И все, пылесос готов к работе. И вот так выглядит. Наш пылесос уже в столе.